И мы снова возвращаемся к вам, чтобы сообщить вам новости по Payday 2. Проблема с Twitch Drops на Хэллоуин. Привет, Хейстеры. Ранее на этой неделе мы были рады поделиться со всеми вами нашим празднованием Хэллоуина в этом году посредством трансляции на тему Хэллоуина на нескольких платформах. Одной из главных особенностей этого стрима было то, что мы предложили дропы на Twitch для игровых нарядов соответствующих нарядам звезд нашего стрима на вечер. Для нас невероятная честь видеть, с каким восторгом вы все отнеслись к нашему вечернему образу. Однако вскоре после того, как празднества утихли, мы заметили проблему. Многие из вас сообщили, что не смогли найти снаряжение с проведением в игре после того, как заявили о выпадении. Когда мы начали расследование, мы быстро обнаружили проблему с тем, как этот конкретный наряд был назван на стороне компании Twitch. Поэтому для большинства из вас он был выбран неправильно, несмотря на выполнение условий. Мы не можем исправить это без перезапуска компании Twitch. Вместо этого мы решили наградить экипировкой всех игроков с аккаунтом Starbreeze. Все, что вам нужно сделать, чтобы получить снаряжение, это запустить игру с подключенной учетной записью до окончания компании Twitch Drop. Мы приносим извинения за причиненные этим неудобства. Мы надеемся, что теперь вам по-прежнему понравится наряжаться в нашу банши. и продолжайте смотреть Payday 2 на Twitch, чтобы заработать оставшиеся дропы Twitch. Держите эти шлемы в воздухе, с большой любовью, Overkill Elizabeth. Обновление 230, список изменений. Размер обновления 88,1 мегабайта. Этот список изменений взят из обновления 230, выпущенного в понедельник 31 октября. Общие: исправлен сбой при загрузке, связанный с Pocket SEMs. исправлена ошибка с Halo Storm MK2, из-за которой при переноске сумки при использовании залпового огня расходовались все патроны в обоими. исправлен навык Шок и благоговейный трепет, который был нарушен последним обновлением. потерян в пути. исправлена ошибка в Лаут. Из-за которой искусственный интеллект застрял на крыше вагона после того, как поезд уже был поднят. Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог запрыгнуть в кабину машиниста поезда после того, как поезд достиг своей конечной позиции в лаут. Исправлено отображение манифеста ПК правильным цветом, соответствующим соответствующей компании. Исправлена ошибка, из-за которой анимация поезда поднимаемого крана могла быть видна. Наклоненный в сторону. Исправлено так, что треком по умолчанию для Wolsten Transit является новый трек Train Wreck. Изменена текстура термита на двери гаража, чтобы она соответствовала другим уровням. Щит Маршала США. Исправлена опечатка в кодировке, из-за которой вспышка щита от нового подразделения Маршал не непреднамеренно воздействовала на игроков, не находящихся перед щитом. Держите эти шлемы в воздухе, перебор, Себастьян, Overkill Studio Starbreeze. Ну, это все, что мы вам хотели рассказать. Надеюсь, вам понравится. И вы продолжите веселиться в Payday 2. На этом у нас все.